Хью Джекман. Актер, который всю карьеру поддерживает себя в отличной форме, но сам признается, что только в последних фильмах Росомаха действительно выглядит очень венозным, накаченным и сухим. И это, конечно же, заслуга самого Джекмана, ведь за эти 16 лет он 9 раз был Росомахой. И в этом году, в свои 47 лет, он в последний раз сыграл эту роль. Просто почувствуй себя старым. Но мы не будем унывать и повышать уровень кортизола. Ведь сейчас вы узнаете, как из обычного дрыща Джекман превратился в машину для убийств. Он снялся в огромном количестве фильмов, в которых тоже был в отличной форме. Например, вы знали, что Хью Джекман тоже участник живой стали? Росомаха, ростом в метр девяносто, действительно является опасным типом. А когда-то он был обыкновенным дрыщом. Добавьте к этому тот факт, что Джекман жмет лежа 140 килограмм. Ну, когда-то столько жал. И делает жим ногами в 450 кг. Сейчас начнется. Эй, я в 66 только жму. Да у него вообще ноги как у турникмена. Но он же все-таки не Ронни Колман. Однако Джекман не является типичным атлетом. Он актер до мозга костей. А его тело является лишь побочным эффектом. Он признается, что тренировки это работа для него. А сам бы он лучше загорал на пляже и плавал в океане. Как я его понимаю. А если ты хочешь бесплатно получить эту супер крутую сумку, а может выиграть и 10 таких сумок, советую тебе подписаться на наш канал и участвовать в еженедельных розыгрышах. Ссылка с подробной информацией, как это сделать, будет в описании. В одно время Хью использовал тренировочную программу Двейна Джонсона. Интересно, какой курс ему расписал «Скала»? Кусок хлеба кинуть ему, блядь, с водой, ехать. на качается, блядь. И три метана дал ему, нахуй, свободен, ё. А может он все-таки чистый? Ведь до двух грамм все натуралы. Но начав заниматься со своим нынешним тренером Дэвидом Кингсбери, прогресс не заставил себя ждать. Прикол в том, что он не только диетолог и просто расписывает программы, а еще и тренирует бойцов ММА и майтай. Ставь лайк, если при слове ММА ты тоже представляешь дочести Хамировым. Наши занятия были очень сосредоточенными. Дэвид является удивительным тренером. Еще и непонятно, кто из нас работал больше. Работа была исключительно в паре. Дэвид очень тщательно рассчитывал калории. Это была основа основ. В начале Хью выполнял много силовой работы. Обычно он работал в режиме 8-12 повторений. Но я сказал ему работать в режиме 5 повторений и с большим весом. Прям как в лучших традициях советского ББ. После того, как работа с большими весами была закончена, мы перешли на другую схему, предполагающую большое количество повторений и повышающую выносливость тела. Короче говоря, тренировали разные мышечные волокна. И как мы все прекрасно знаем, огромная работа по наращиванию массы проводится на кухне, да, все любят покушать. И Джекман, как никто другой, знает это. Я съел огромное количество куриных грудок и углеводов, иногда наедал по 5000 калорий. В мой рацион входили яичные белки, бурый рис, шпинат, постный стейк, брокколи, протеиновые коктейли. Помимо протеина я пил креатин, БЦА, притрены, l карнитин и ноу-бустеры. В выходные дни у меня были разгрузочные дни, и я сокращал потребление калорий. Питание было разнообразным и менялось в зависимости от этапа тренировок, хотя с самого начала мы придерживались одного принципа – цикличное потребление углеводов. То есть в дни тренировок потреблялась пища с высоким содержанием углеводов, а в дни отдыха – с низким. Например, так выглядел рацион на один день. Поэтому скриньте, записывайте и, конечно же, пробуйте. А теперь к самим тренировкам. Задачей этого этапа было укрепление мускулатуры и наращивание мышечных объемов. Программа рассчитана на 4 недели, в течение которых количество повторений меняется каждую неделю. На протяжении первых трех недель происходит увеличение рабочего веса еженедельно. Но на четвертой неделе снижается настолько, чтобы возможно было выполнить 10 повторений. Вес считается в процентах от максимума. А основными упражнениями является что? Конечно же база. Жим штанги лежа, приседания со штангой, подтягивание с весом, мертвая тяга. В общем, Джек он вступил на слажный путь с базой и невкусными грудками. После того, как прошло 4 недели, добавьте 5-10% к вашему рабочему максимуму. И так каждые 4 недели, пока вам это не надоест или пока не выскочит грыжа. Вообще очень мало информации о настоящих подготовках, препаратах, которые используют актеры. Это прям как у бодибилдеров, никто не хочет раскрывать свои секреты. Но, конечно же, есть настоящие мужики, которые ничего не скрывают и говорят прямо. Это спортсмены нашей команды «Живая сталь», которые постоянно делятся с вами своими ценнейшими знаниями, которые вы можете получить в бесплатном доступе, всего лишь подписаться на наш паблик ВКонтакте. В принципе, ему уже 47 лет. Я знаю, что к вам уже закрались грязные мысли о гормонозаменительной терапии или вечном курсе. Но я на 100% уверен, что с 2013 года он ничего не использует, потому что тогда у него обнаружили рак кожи. И только конченый идиот будет использовать стероиды, когда у него прогрессирует рак. Но Хью с этим справился, заметно постарел. Да и форма в последнем Росомахе будет не самая массивная. Все-таки ему почти 50%. Но для вас на зарубежных форумах я откопал примерный курс Хью Джекмана на подготовке. Хотя его можно было просто придумать, но этот вроде похож на правду. Ведь все актеры боятся использовать тяжелые препараты, потому что нужно делать ПКТ. Кстати, на нашем канале скоро выйдет видео, как правильно делать послекурсовую терапию. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Оказывается, чтобы превратиться из кослявого дрыща в четкого пацана, нужно ебашить базу и много есть. В принципе ничего нового, но все постоянно хотят найти путь попроще. Надеюсь, что Хью Джекман послужит вам хорошим примером, и вы обязательно добьетесь своей цели. А живая сталь обязательно вам с этим поможет. Поэтому подписывайся на канал и паблик, и почувствуй живую сталь.